Чем я себя могу побаловать? Вот тройка кубков краски говорит о том, что да, вы действительно можете себя побаловать. Чем? Элементарным расслаблением. Возможно, послушать хорошую музыку. Да, Давно такого не было. Возможно, побаловать себя, знаете, едой. Но здесь не про количество, а здесь именно про качество. Здесь вкусовые... А рецепторы должны быть вот именно насыщены чем-то таким здесь что-то такое легкое здесь не про еду где есть например много там жиров и либо какие-то там супы крупы нет а здесь должно быть что-то такое минималистичное да это например вот как в хороших ресторанах да маленькую-маленькую порцию но при этом не совсем понимаешь Вкус как будто бы раскусить можешь, да, вот здесь что-то должно быть такое легкое, здесь не тяжелая еда.